Привет! В этом видеоролике я расскажу, что такое видеомаркетинг. Итак, в моем понимании видеомаркетинг стоит на трех китах. Первый кит это производство, ну или продакшн видео. Второй кит это продвижение этого самого видео. И третий кит это превращение просмотров в продажи. Если хотя бы одного из китов нет, вы потеряли деньги. Именно поэтому, когда у людей есть хороший продакшн, но нет группы продвижения, они теряют деньги. Если у них есть хороший продакшн и хорошее продвижение, но они не умеют конвертировать видео в просмотры, потому что неправильно выбрали нишу, либо целевую аудиторию, они также теряют деньги. Узнайте больше про видеомаркетинг по этим контактам. А если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео, мы обязательно ответим всем. И да, не забудьте поставить лайк. Всего доброго, пока.